Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня мы сделаем один совсем простой, можно сказать, школьный опыт, который разные люди делали и раньше, например, его показывал Александр Пушной в программе «Галилео». А опыт касается вопроса, можно ли плыть на парусном корабле, дуя в свои же паруса. Для этого я приготовил такую нехитрую установку. Машинка, а на ней стоит электромотор с пропеллером, который сейчас будет отбрасывать воздух в ту сторону. Подаю напряжение. Значит, пропеллер вращается быстрее и быстрее. И вот на напряжении 8 вольт он вполне уже приводит машинку в движение. Ну давайте мы поднимем напряжение до 15 вольт. И посмотрите, как быстро разгоняется машинка. А теперь мы развернем пропеллер так, чтобы струя была направлена от кормы к носу машинки. И установим сюда алый парус надежды. Подаем все те же 15 вольт. И машинка стоит на месте и никуда не двигается. Объяснить этот наблюдаемый факт совсем просто. Пропеллер работает и отбрасывает воздух вперед. Со стороны пропеллера на воздух действует сила, сообщающая его очередным порциям и импульс. Ну, соответственно, по третьему закону Ньютона, такая же сила, только направленная в противоположную сторону, действует со стороны воздуха на пропеллер, ну а потом и на корпус автомобиля. Давайте мы ее здесь обозначим стрелочкой. А дальше воздух налетает на парус, тормозится и передает ему свой импульс. И такая же повеличение сила теперь у нас действует со стороны воздуха и на парус тоже. Ну а потом со стороны паруса на корпус автомобиля. Так что на корпус автомобиля действуют две равные и противоположные силы. И суммарная сила равна нулю. Автомобиль никуда не едет. Впрочем, некоторые наши подписчики зрители писали, что все-таки можно двигаться, дуя в собственный парус. Может быть, не так быстро, как волк из «ну погоди», но все-таки с заметной скоростью. А главное, для этого нужно организовать правильный реверс. Ну и сейчас мы посмотрим, в чем состоит идея этого реверса. А потом попробуем ее реализовать в эксперименте. Идея состояла в том, что надо установить на этот автомобиль такой парус в виде чашки. И тогда воздух, который в эту чашку попадает, он будет разворачиваться, вылетать назад. Ну и соответственно за счет этого появится реактивная тяга и автомобиль все-таки будет двигаться. Сейчас мы посмотрим, получится у нас это или нет. И вот я установил на наш автомобиль такую чашку. Мы проводим испытания. 15 вольт сразу. И автомобиль, как мы видим, никуда не едет. Ни вперед, ни назад. Ну, рискнем поддать еще напряжение. Вот у меня уже 20 вольт. И даже больше. 25, пожалуй, хватит. Автомобиль не сдвинулся с места, ну и, соответственно, возникает вопрос, почему никакого реверса не произошло. Ну и подумав над тем, как здесь распределяются потоки и давление, вы на этот вопрос, я надеюсь, сумеете ответить. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube.